Если мы перейдем на электронную валюту и кошельки, разве там не могут тоже потом устроить дефолт? Как подстраховаться? Ну, то есть дефолт криптовалюты, очень интересно. Если мы собираемся переходить туда, то как может быть дефолт? Дефолт может быть падение, да? падение какой-то определенной криптовалюты, скажем, биткоин, который сегодня составляет 48 тысяч. То есть все было спрогнозировано, те люди, которые в чатах, они видят те у нас в Телеграме, они знают о том, что это все работает именно так, как показывают нам уровни. Но речь идет не о том, что нам надо инвестировать в биткоин или в какую-то валюту. Это называется уже совсем по-другому. Это называется инвестмент. А мы сейчас говорим о том, как бы сохранить это. Когда мы переводим это в цифровой доллар, к примеру, да, потому что цифровой, ну, пока, во всяком случае, доллар является международной валютой, чтобы кто не говорил, и так далее. А поэтому цифровые она будет как вариант, еще раз, перевода. Сейчас почему-то все на всех территориях рекомендации идти, я даже я не знаю, я еще раз давно живу, поэтому я не помню, там кто-то в России. Женщина какая-то, не знаю, начальник этой всей системы, она говорила о, как раз-таки о цифровых деньгах. И она сказала, что это вопрос практически по-моему, как я читал, это вопрос чуть ли не решенный. И сегодня рекомендация идти на курсы по изучению. Ну, курсы делаются для того, чтобы, конечно, научить чему-то, с одной стороны. Но с другой стороны курсы делаются для того, чтобы, не знаю, и деньги взять, наверное, не знаю. Но учиться этому надо было бы. Вот. Не знаю, будут ли у нас курсы, подумали. Но сервис есть. У меня есть люди, которые уже пару человек вместе, как я это сделал, заказали. Ну и портфолио. Вы понимаете, есть монеты, удивительно, Есть монеты, которые дают 50%. Я не знаю, как они дают 50%, но они дают 50% прибыли, если даже вообще ничего не делают хранить деньги в этой монете вот здесь есть опасность от того что может это произойти она может рухнуть и тогда ну не, не просто не выйти из бизнеса но к примеру вот что если я представляю, допустим монету вот к примеру мы возьмем xrp те люди которые знают они знают да значит xrp монета вот это монета по мгновенному переводу денег из одной системы в другую систему. То есть это платформа, на которой осуществляется перевод денег. У нас дедовские методики, методики, которые называются как называется, Western Union and Money Brand. Вот. Есть более современная PayPal, которую в России закрыли, как всегда. Да, как всегда, они хотят, чтобы что-то, ну, что-то не хотят, не Сейчас мы не будем обсуждать правомерно или нет, но как всегда запреты у нас есть. Так вот здесь никаких запретов нет. Мгновенно переводится деньги из кошелька в кошелек. Ты хочешь получить, допустим, к примеру, ты хочешь э, положить куда-то деньги, да? Ты хочешь кому-то доверить деньги. Ну, к примеру, из России в Соединенные Штаты, Майкл, к примеру, да? Хочешь доверить деньги, чтобы, ну, где-то как-то инвестировать. Как их перевести? Перевести их можно послать через банковскую систему. Wire transfer это называется, да, но это сложно. Они там деньги берут, так далее. Можно послать 20 миллионов за курс, да? А можно, знаете, как сделать? Элементарно просто. Создать себе кошелек и перевести деньги из кошелька в кошелек мгновенно. За это берутся деньги, но берутся деньги в размере, может быть, одного процента, а не 10% за перевод. Вот. И вы храните там деньги свои, но уже в стабильной, в электронной валюте. И в любой момент вы можете возврат ее получить и купить себе то, что вы хотите себе купить. В любой момент. Перевод оттуда туда начинается мгновенно. Из банковской системы, вот у вас из Сбербанка есть деньги карточка у вас есть, да, с, с карточки на карточку, правда банк будет брать, э, карточка же у вас в банке, это не ваша карточка, поэтому банк за транзакцию будет брать деньги, а вот если у вас есть счет где-то, ну, тогда там другие проценты, ну, еще раз, с кошелька в кошелек, это пока непонятно, я понимаю, но, в принципе, для этого надо разбираться, делать какие-то специализированные программы. так вот, есть такая монетка, называется Stellar. Stellar да, XLM, по-моему, да? Вот, она... Это монетка. Значит, так вот, эта монетка, она... Сейчас я почитаю. Для чего она есть? Сейчас. Майкл, по ходу вопрос задам. Когда появится криптовалюта самгейцентр? ха Монета, когда появится. Кстати, хороший, хороший вопрос, надо подумать. Stellar makes it possible to create send, and trade digital representation of all forms of money, dollars, precious coin, pretty much, anything it's designed so the world's financial system can work together in a single network То есть, переведу существует одна социальная сеть, не много социальных сетей, и в этот network, это социальная сеть, то есть платформа, будем говорить, где можно менять туда-сюда мгновенно доллары, песо, написано биткоины, и, в общем, практически все можно поменять. Все формы money, все формы of money, то есть все формы... Uh, как money, или вот то, что мы привыкли к этим самым деньгам, ну и в том числе криптовалюта. То есть на сегодняшний день это самое перспективное, и здесь есть момент очень серьезный, на который, наверное, многие не обращают внимания. Почему именно здесь? То есть uh, на рынке, смотрите, кто на рынке торгует? На рынке не роботы торгуют, верно? То есть мы приходим, там живые люди стоят, которые предлагают тебе творожок, да, я помню, в бальбоге классный творог покупал в сметанку. Вот настоящий. А у нас в Америке, не купишь. Короче, надо в другую страну ехать, чтобы настоящий. Творог, сметану, и так далее. А у нас все это дезинфицировано, стерилизовано, короче говоря. Всех стерилизуют, иными словами, у нас. А, а, так вот, а, там люди торгуют, верно? А что происходит у нас на первых? А на первых людей-то уже нет. Там, значит, есть компании, и там есть компьютеры. Чем круче компьютер, тем, соответственно, быстрее происходит транзакция, покупки и продажи. Значит, есть определенные конгломераты, просто невероятные мощности и денег компаний которые поглощают все. Но не они трейдуют, не люди. И вот сегодня там стало очень и очень тяжело действовать. Поэтому все exchanges рано или поздно будут закрываться. Толку с этого никакого нет. Все прет вверх, не обеспечено никакими неэкономическими показателями, ничем. Удивительным образом, как всегда, никто не хочет нам раскрывать законы. Понимаете? Почему закрыты веды до сих пор... Прерогатива и только отдельных личностей, которые об этом знают. 20 лет назад вообще никто не слышал об этом. За это сажали, вообще-то говоря, в Советском Союзе. Если ты, к примеру, я читал, если ты Кришна, то все они собирались, переодевались. Это была такая конспирация, слушайте. Посадили, что, что? запрещенная литература, вы представляете? Очень и очень запрещенная. Это что там написано? Знание. Веда переводится как знание. Почему? А кому нужны знания? С этой целью я открыл канал, который называется «Underground» в Телеграме канал «Underground» а, с упором на знания. Почему Гитлер лез туда и искал эти знания? Почему Сталин лез туда и искал эти знания? Сколько туда людей было экспедиций, а несколько программных целей, кстати, Почему? Потому что с помощью знаний ты можешь быть и кингом, да? королем. Кто-то хотел мирового господства, кто-то хотел, там, не знаю, еще чего-то. С помощью знаний ты можешь выйти из-под системы, из-под контроля каких-то сил, или быть минимум в струе. они получают и, ты. и Сейчас машины идут, и ты можешь с ними получать. Что происходит на криптовалюте? То есть, а, еще раз, условно говоря, на базарах люди продают. Люди продают, не роботы. Может, когда-нибудь роботы будут продавать? сегодня пока люди продают. Так вот. На этих exchanges, на этих э, рынках, где трейдуются стаки, где трейдуются реакции компаний, где трейдуются э, индексы, фьючерси, они будут закрываться. Потому что, ну, как одна компания с другой. Да, что такое крипто? Крипто – это люди. Видите, это уже не централизованная система. Это люди, которые хотят технологии – это… Сейчас будет развитие просто невероятное. Сейчас появляются на свет гениальные люди. Гениальные дети появляются на свет. Просто гениальные. С качествами невероятными. Это мы их забиваем на башь. Своим пониманием о том, что, как им надо делать. Мы их забиваем. Дайте им свободу, они будут нас учить только так. Вот. Это вопрос другой. Так вот, в крипторынке сегодня люди участвуют. А что такое люди участвуют? Еще раз. Жизнь на Земле развивается циклично, по спирали. Это, это жизнь на Земле. Жизнь, еще раз. Не роботы, а жизнь. Это означает, что каждый человек, который родился на Земле, это сложно понять, наверное, я представляю. Каждый человек, который родился на Земле, находится под влиянием планет. Планета находится у нас где? Наверху. Значит, там существуют совсем другие законы. Вот. Мы этого не знаем. Мы даже земные законы не соблюдаем. Что же говорится о тех законах, которые наверху? Так вот, если мы, наконец, начнем соблюдать как минимум земные законы, потом начнем соблюдать высшие законы, тогда нам будет легче жить. Какое имеет это отношение к бирже? Дело в том, что, зная высшие законы и зная как я это изучаю сакральную геометрию. Сакральная. Что такое сакральная? Это высшая. Это не высшая геометрия, это не высшая математика. А сакральная – это ну, небесная. Как так вот, если все исходит из живого, тогда, соблюдая законы высшие, мы можем получать бенефиты от людей, которые... И тут сюда заниматься кем был. Элементарно просто. Для меня, вот я, я как это вижу вот, с точки зрения психологии, с точки зрения практичной трейдинга. Ну, все, значит, будьте людьми, будьте человеками. И тогда у вас будет все получаться. И, и здесь в том числе это просто альтернативная профессия, если человек себе задаст такой цель а, при соответствующем преподавателе он будет получать бенефиты. У нас такие преподаватели в центре есть. Ну, если говорить про <трех> трейдинг, так это я такой. Вот. Ну, вот, примерно так.